Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и Вести Волкон. Сегодня мы ответим на ваши вопросы, которые вы задаете в своих комментариях на те сюжеты, показанные нами в наших вестях. Я сейчас отвечу на эти вопросы касательно техногенных воздействий и защиты от таковых. А теперь послушаем данные вопросы. Первый вопрос задает Елена Валишина. От тарелки Триколор нужна защита? Нет, от тарелки не нужна защита. Это антенна, которая принимает сигнал и передает по кабелю на телевизор. Поэтому не нужно на Триколор ставить защиту. Нужно только поставить нейтроник MG04 на сам монитор телевизора. Вопрос от Елены, Москва. Правильно ли я поняла, что поле блокируется только в области наклейки, в то время как весь телефон продолжает излучать? Если надо заблокировать поле, то надо обклеить весь телефон как обоями? Это не совсем корректный вопрос. Нейтроник работает в э, сфере, от него в радиусе 3 метра создается поле, которое э, не влияет на биологический объект. То есть нейтроник устраняет резонансы и простраивает по обратной связи безопасную среду, в радиусе до трех метров вокруг источника излучения, в данном случае смартфона. Елена Балашова, скажите пожалуйста, для квартиры площадью в 50 метров нужно приобрести один нейтроник или на каждую единицу техники? Требуется на каждую единицу техники установить соответствующий модель нейтроника на телевизоры mg 04 м и на все излучатели роутер, смартфоны, микроволновая печь, нейтроник 5GRS. Тимуровец Добрыня. Если я наклеил нейтроник на микроволновке, в двух местах есть пузырьки воздуха. Ничего страшного? Ничего страшного. Антенна будет все равно работать, как положено. Лариса Бай спрашивает, какой срок годности у нейтроника? Срок годности у нейтроника не ограничен, если вы механически его не повредите. Надина Светич спрашивает, можно ли такое устройство прилепить на себя вместо телефона, так как телефон или гаджет являются источниками излучения. Но ведь вокруг их и так море, как защитить себя? Себя защитить надо духовным развитием, а устанавливать устройство Neutronic требуется на гаджеты. Потому что, еще раз повторюсь, что установив Neutronic на смартфон, Neutronic создает поле в радиусе трех метров, которое защищает вас не только от самого гаджета вашего личного, но и от тех устройств, которые вокруг внешние устройства. И более 50% воздействия вредных от внешних устройств Neutronic 5GRS, установленный на вашем гаджете, защищает вас от излучений и вредных воздействий. Михаил Данилочкин, здравствуйте. На домашний компьютер нужно устанавливать Neutronic? На домашний компьютер нужно на монитор компьютера устанавливать mg 04 м но если на вашем системном блоке есть а, уста установленный роутер, то есть в передаче к СВЧ, то требуется 5GRS установить на системный блок. Владимир Лошак спрашивает. А можно нейтроник не клеить, а просто положить под крышку телефона или в чехол смартфона? Да, можно установить нейтроник под крышку телефона, не приклеивая его на смартфон. Ротман Латий. Что означает руна в центре нейтроника? Трехруник обозначает кон сохранения энергии. Светлана Наглич интересуется, можно ли нейтроник установить на мебель, то есть кровать. Она полагает, что край ее дома стоит на геопатогенной зоне, то есть на каком-то разломе, который также может излучать электромагнитные волны. На геопатогенной зоне, если у вас стоит дом, то есть на разломе, то нужно переселиться из этого дома, потому что нейтроник частично может прекратить воздействие, но это не его функция. Его функция это защита от излучений мобильного телефона, поэтому вы можете прислать нам фотографию, и мы оценим ваше состояние квартиры в данном месте и порекомендуем вам предпринять определенные действия. Если вы спрашиваете про установку на кровать, ну, это не повредит, поэтому можете установить. Юрий Захаревский задает популярный вопрос. Какой принцип работы нейтроника? Принцип работы нейтроника вы можете посмотреть по ссылке, расположенной ниже видео. А если кратко, то нейтроник прекращает резонансы между источником излучения и биологическим объектом. Сергей Пономаренко просит выслать ссылки и документы, где официально подтверждается вся эта информация о нейтронике. И как главврачи установили, что прерывание беременности именно по этой причине. Вы по ссылке можете посмотреть на все материалы, которые мы приводим в доказательство того, что нейтроник эффективно работает. А по застывшей беременности вы можете посмотреть по ссылке на монографию Зубарева. Александр Киселев интересуется, соратники, подскажите по новостям из Совета Федерации, как там дела с продвижением нейтроника и вообще защитой человека от электромагнитных излучений? В Совете Федерации активных движений нет, так как идут каникулы. И а, данный вопрос пока никак не продвигается. Но между тем а, группа активных граждан собирается писать в Совет Федерации, в законодательное собрание, в прокуратуру для того, чтобы принять закон о защите населения от электромагнитных полей. И мы будем содействовать этому, потому что это важная тема. И гражданам надо не забывать, что чистая среда это главное, что нам дает наше здоровье. Поэтому всех призываем подписаться под обращением о защиту населения от электромагнитных полей. Не только от 5G, 3G, но вообще их достаточно много. Поэтому этот вопрос мы очень подробно будем освещать в наших передачах. Радик Апт интересуется, а где изготавливаются изделия, в Китае или в России? Изделия изготавливаются в Москве, в Зеленограде, на специализированном предприятии. Андрей Богатов спрашивает, почему нейтроник нужно устанавливать в определенное конкретное место? Нейтроник устанавливается в определенное место, и это место схождения силовых линий. Как в любой конструкции есть контрольные точки или силовые схождения силовых линий. Поэтому э, экспериментально мы такие точки нашли, и в данном случае устанавливать нужно нейтроник для более эффективной его работы в данной точке. Петр Лобко спрашивает, будет ли иметь значение, если поставить сразу много нейтроников? Нет необходимости, есть принцип необходимости и достаточности, который мы всегда транслируем и предлагаем людям этот принцип использовать во всем: в питании, в использовании гаджетов, в том числе и в использовании нейтроников. На каждый излучатель нужно поставить свой нейтроник, и тогда ваша квартира, дом или дача будут а, в более безопасной среде находиться, а вы сами будете более здоровы. Пользователь и ютубов задает вопрос, остались наклейки мг 03 можно ли ее приклеить вниз на ноут вместо наклейки 5GRS? Да, можно. Она также будет эффективно работать, только чуть более времени ей требуется для того, чтобы она вошла в поле. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, на процессор компьютера имеет смысл устанавливать нейтроник? Если на процессоре компьютера есть передающие устройства, то есть типа роутера, то тогда 5GRS нужно ставить на процессор. А если нет, то не надо ставить. Только на монитор компьютера. Часто задаваемые вопросы. Как и где купить нейтроник? Могут ли его доставить в Европу, Латвию? Безусловно, по ссылке вы можете посмотреть магазин продаж, и мы отправляем нейтроники по всему миру. Никаких проблем в этом нет. Залина Макулова спрашивает, как можно получить средства защиты в дар? Вы говорили, что подарите. В комментариях под данным вопросом вы получите полный ответ. И подчеркну, что в интервью с Иваном Сколуновым я говорил, что подарю, и мы подарили нетроники всем тем, кто подписал петицию а, жильцы дома, в котором он живет, по снятию опоры двойного назначения около данного дома. Поэтому мы свое обещание выполнили. А если вы хотите получить в дар, то, пожалуйста, потрудитесь, или приезжайте к нам потрудитесь, или сделайте какое-то доброе дело, за которым мы вам подарим нетроник. По поводу подписей. Сейчас активные граждане собирают подписи под петиции о принятии а, закона о защите населения от электромагнитных полей. И все, кто примет участие и подпишет данную петицию под проектом закона о защите населения от электромагнитных полей, то мы обещаем, что каждому подписавшему данную петицию мы подарим МГ-03 как в дар. Пожалуйста, будьте активны, подпишитесь. И вы получите в дар. Укажите только свой адрес, телефон, и мы с вами свяжемся. Друзья, следите за новостями в нашей группе «Нитроник», где мы будем размещать информацию, где можно подписать петицию под проектом закона о защите населения от электромагнитных полей. Следующие вопросы касаются нашей большой антенны «НТИП-05». Александр Капустин, Гаркас и Наталья Андреева задают следующий вопрос. Сколько стоит такая антенна? Какой радиус покрытия защиты дает? Как приобрести? Антенна n 05 это большая антенна, которая покрывает площадь до 20 квадратных километров. И практически устраняет все техногенные влияния на биологические объекты. Поэтому если вы хотели бы приобрести, но она достаточно дорога, она стоит около 500 тысяч рублей. И если вы соберетесь коллективом, то эта цена для вас будет естественно дешевле. Вот. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь и мы с вами об этом договоримся, если у вас есть такое желание. Но хочу подчеркнуть, что мы разработали и испытываем сейчас антенну, которая будет работать на расстоянии до 15 метров. То есть это на дом, на квартиру, предназначена антенна для того, чтобы устранить все виды воздействий от техногенных излучений, включая вышки радиопередач, включая телевизионные сигналы, включая линии электропередачи и так далее. Часто задаваемый вопрос относительно других наших продуктов. Живица и фитотроник. Где, как приобрести и можно ли уже их в принципе приобретать? Да, начиная с 15 августа вы можете приобретать Живицу и фитотроник. По ссылке вы получите адрес на приобретение данных устройств. Пишите нам на почту, ссылка под видео. Ценовая политика у нас такая. Фитотроник будет стоить около 10 тысяч рублей, а точнее 9 семьдесят рублей. А живица будет стоить 4730 рублей. Без учета доставки. Еще вопросы по фитотронику. Поясните, от чего очищает такой прибор воду? Сможет ли справиться с маленьким прудом или водоемом? И для тех, кто живет за городом и использует Питье, родниковую воду. Будет ли очищена данным прибором известь, которая присутствует в воде? По отзывам наших пользователей и по экспериментальным работам, которые проводили наши партнеры, то фитотроник в принципе может очищать большие объемы воды, но в данном случае надо экспериментировать и посмотреть, сможет ли он почистить пруд. А что касается родниковой воды и устранения извести, мы это не проверяли, но вообще-то известь устраняется просто отстаиванием. И Нет нужды не применять фитотроник или живицу для того, чтобы почистить родниковую воду. Она сама по себе родниковая и несет вам нормальную, нормальную информацию, и вы ее пейте, только от... надо отстоять ее и все. Леонид Искатель интересуется: можно ли пить такую воду человеку, то есть. Заряженную фитотроником. Уважаемые друзья, фитотроник предназначен для устранения фитофторы с помидоров и картофеля. И в процессе исследований получили мы результаты, которые говорят о том, что фитотроник повышает в воде уровень кислорода, устраняет нитраты и фосфаты. Это мы получили отчет из института, который проверяли работу фитотроника. Но для питьевой воды требуется... Первое. Вы набрали, очистили обычным угольным фильтром. Затем структурировали эту воду э, не, живицей. А фитотроник, если у вас просто есть какой-то источник, но ну, можете предварительно очистить воду фитотроником, потом живицей. Потом уже, если вы пьете эту воду, вы ее настраиваете под себя. Вот в своих роликах мы и на семинарах показываем, как это делать, чтобы она была ваша. Но если это родниковая вода, подчеркну еще раз. Не требуется ее очищать, просто если есть избыток извести, то надо ее просто отстоять и все. Далее общие вопросы. Ренат Сафин и Риэль Ласкер интересуются о технологии Bluetooth. Насколько она вредна и в частности, насколько вредны и вредны ли вообще наушники Bluetooth? Про Bluetooth и наушники, которые вы вставляете вы, э, в уши, это очень вредно. Поэтому не рекомендую. И они одинаково воздействуют на организм человека. Вредно. А наушники еще вреднее, поэтому используйте, если уж вам необходимо большие наушники и, и ограничьте время их использования. Михаил Картошкин и Галина Долгова интересуются про соседский Wi-Fi. Как его устранить и вообще возможно ли это? Возможно. Придите к соседям и предложите им поставить 5GRS на их роутеры. Или установите на все ваши источники, в том числе роторы, и смартфоны, и опять же RS, и у вас процентов на 50 снизится воздействие соседских роутеров. Но лучше договоритесь с соседями. Александр Сазанов интересуется, может ли помочь тотем сворога в борьбе с электромагнитными излучениями? Попробуйте, поэкспериментируйте, поизучайте, почувствуйте, может и поможет. Также Александр пишет, Акимов как-то говорил, что эти торсионные волны можно нейтрализовать, если наложить друг на друга поперек две пленки, структура спина которых под 90 градусов друг другу дает крест. Пленка должна иметь одинаково направленные спины, структурированные. Пожалуйста, попробуйте, испытайте, может это и поможет. Но хочу подчеркнуть, что такое торсионные поля. Это поля кручения. По славянской традиции это есть а, посолонь и коловрат. И это или набор энергии, или отдача энергии. И они как а, защитные устройства, в принципе, применяться, видимо, не могут. Потому что это не совсем правильно. Это усилитель сигнала. Или отдача энергии, или приема энергии. Поэтому с, этим, а, с этой теорией, из теории Шипова-Акимова, нужно быть осторожней. Алекс Краснов интересуется, как вы относитесь к водородной воде, может быть, сами пьете и защищать ли она вообще? Но мы не изучали водородную воду. Это вы обращаетесь к производителям, что они говорят, какие аргументы приводят. Я эту воду не употребляю. У нас есть своя, свое устройство, которое оживляет воду, называется живица. Мы ее используем. Потом любую воду, даже оживленную какими-либо приборами или устройствами, нужно под себя подгонять, то есть вы поставили на левую руку стаканчик, правой накрыли и прогнали, как гомеопатическое действие наложили информацию свою на воду. Вот это ваша вода будет, если вы не живете в деревне и у вас не родовой колодец, не родовой родник, где вы эту воду пьете, на здоровье и становитесь здоровее. Пользователь аккаунта «Жизнь на диализе» интересуется, как вы конкретно, Владимир Николаевич, относитесь к биокорректорам? Их надо всех проверять. И смотреть дозы и эффект. Глеб лежанин интересуется о вреде индукционных варочных плит. Вредны ли они? Ну, в той мере, в которой они излучают определенный вид энергии, то да, конечно, вообще для питания это плохо. Потому что на индукционные печи вы портите продукт как таковой. Он, конечно, менее испорчен, нежели в микроволновой печи. Но, тем не менее, хочу подчеркнуть, что живая еда, это живая еда, которая снята с дерева или с поля, с грядки. А живая еда оставляет свои свойства в русской печи, живая еда на солнце осуренная, живая еда, ну, на газу чуть менее, чуть хуже приготовленная. А все, что касается электрических полей, воздействующих нагревом на продукт, оно портит его и ухудшает ваш гомеостаз. Кирилл Клюев задает сразу несколько вопросов относительно металлодетекторов. Насколько они опасны, то есть металлодетекторы в метро? Насколько опасны при ежедневном прохождении? Если разница между рамкой и локальным металлодетектором? Насколько-то разница большая? Можно ли считать, что локальный металлодетектор хорошая альтернатива? Какие вы даете рекомендациям людям по этому поводу? Можно как-то ли себя обезопасить? Очевидно, что обычный детектор, который использует охрана в метрополитании, менее опасен, чем рамка. Это очевидно. Поэтому просите, проходите мимо вот этой рамки и просите, чтобы вас проверили обычным детектором. Вопрос от Валерия Понтиухова: Есть КФС Кольцова, компания «Планета Регионов. Защита на мобильный телефон за 2000 рублей. В чем разница? Посмотрите по ссылке таблицу оценки всех раззащитных устройств, которые применяются вот в, в, в миру да, или в, представленные на рынке. Это дело видимо производителей КФС-1. Да, насколько и как они воздействуют, но а, это стимуляторы, и об этом написано в их паспортах. Стимулировать себя постоянно нельзя. Это доза эффект. Поэтому осторожнее используйте, если вам оно нравится. Но ну, надо смотреть на дозу эффекта, потому что постоянно стимулировать себя нельзя. Это факт. Потому что вы перекачаете свой орган, он будет болеть. Вот где-то так. Анатолий, вы объясните, какие частоты просто вредны, какие убивают и на каком расстоянии? Все частоты вредны. Все модуляции, наложенные на несущую частоту, вредны, опять-таки подчеркиваю, все нормируется, доза эффект, и в таблице мини, на которую вы увидите под ссылочкой, указаны все частоты, которые воздействуют на тот или иной орган. Смотрите, пожалуйста. Поэтому я еще раз утверждаю, что все, весь частотный диапазон, искусственно созданный, в той или иной мере вредит тем или иным органам или системам организма. Виктор Кононов просит совета в борьбе с базовыми станциями. Будет признателен за любую полезную информацию. Как снять, как противостоять. Смотрите под ссылками к этому видео. Мы вам предоставим всю информацию и тех людей, которые собирают подписи по принятию закона о защите населения от электромагнитных полей. Поэтому бороться не надо, надо просто использовать принцип необходимости и достаточности и занять гражданскую активную позицию к тому, чтобы вы приняли участие и подписали обращение к Совету Федерации, Государственной Думе, к президенту с тем, чтобы был принят закон о защите населения от электромагнитных полей, который был разработан в рабочей группе Совета Федерации, в экспертном совете по социальному развитию. И в данном случае вы тогда внесете свою лепту в дело защиты населения от вредных воздействий физических полей. Конкретный совет, если у вашего дома стоит вышка двойного назначения, то вы обращайтесь в Роспотребнадзор с требованием измерить электромагнитные поля от данной вышки на максимальной мощности. Ну, если вы занимаете активную позицию, мы вам а, дадим людей, которые вот, добились того, чтобы снять эту вышку. По ссылке вы можете посмотреть предыдущие наши сюжеты, где Иван Скалунов рассказывает, как он этого добился. Сергей Баранов пишет. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Знакомы ли вы со священными рощами Владимира Шемшука? Они тоже преобразовывают эфир. Может ли это быть выходом из текущей ситуации? Это было бы замечательно, если бы вокруг нас были священные рощи, около которых не было бы матч двойного назначения с источниками излучений. Может быть, священные рощи помогут нам соединиться с нашими предками. Это хорошо. Давайте, ищите священные рощи, приглашайте, и мы будем там проводить обряды, праздники и прочие мероприятия, связывающие нас с предками нашими. А вот преобразовать эфир вы можете только своими добрыми мыслями, добрыми делами и в священных рощах молву к Богу и богам произносят. Да, вы будете преобразовывать эфир, то есть то пространство, которое нас окружает. Михаил Кравцов проживает на берегу пруда, где находится высоковольтная ЛЭП. Он интересуется, усиливаются ли электромагнитные излучения, попадая на воду, отражаясь от нее и наносят ли они вред для здоровья. Часть электромагнитной энергии водой поглощается, часть, возможно, отражается. И вы, еще раз подчеркну, вызываете Роспотребнадзор и измеряете поля промышленной частоты, которые должны быть нормированы и которые должны входить в предельно допустимые уровни. Но санитарно-защитная зона от линии электропередач до вашего дома должна быть около 50 метров. Дорогие друзья, благодарю вас за вопросы. И в данном случае мы выделяем один из вопросов Виктора Кононова, который на наш взгляд наиболее актуален сегодня. И мы ему в дар дарим набор нейтроников. С вами был Владимир Тюняев и Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал. Благодарю за внимание. До свидания.